здорово это insane gg и кстати скажу что на первый депозит они дают стопроцентный к бонус к депозиту на бонусный баланс но есть одно большое но этот бонусный баланс нужно отыграть за 15 раундов то есть условно мы закинули допустим 1500 долларов у нас 1500 баксов идет на бонусный баланс дальше мы покупаем скин условно за 24 доллара и у нас он также дублируется в инвентарь мы выбираем один скин и выбирается два, так как они связаны и вот этот бонусный баланс нужно в виде даже 13 раундов отыграть. Это вообще сделать изи. Допустим, мы бесконечно ставим на 1.1. Сейчас только, блядь, ставка закончится. Да, поставили. Вот таким образом отыгрываем. В принципе, если очень сильно постараться, то можно неплохо-неплохо завязать сайт э, в качестве какого-то... Как это называется? Умножение неумножение, бля, как это назвать? Для буста своих денег, ну, конечно, можно проиграть и будет очень обидно, но если условно закинуть 1000 рублей, купить себе 10 скинов по 100 рублей и их все отыграть на 1.1, то это будет плюс косарь уже, ну и, в принципе, я считаю, что неплохо, то есть у нас уже отыгралось 11 тигр, дальше мы также фигачим на 1.1, нужно отыграть, ой, отыгралось 11 игр, у нас отыгралось, получается, 2 игры, нужно отыграть еще 11, ну и после этого, как ты отыграешь все игры, скин, соответственно, можно будет легко вывести, никто тебе никаких запретов давать не Будет. Кстати, есть экспа, что она дает На сайте также есть бонусы за то, что вы играете Вам дропается опыт И, кстати, мы можем открыть самый офигительный, самый дорогой кейс Бля, тут даже лор можно выбить Я, честно, не смотрел, что-то выпадает Но, возможно, какая-нибудь синька Потому что дефолт синька дропается везде и всегда ну да, читаем, но тем не менее, халява Хотя, бля, самый дорогой кейс, хотелось бы что-то поинтереснее Ну, сразу скин можно продать, открыть за 19 уровень кейс Какие-то ножи летят Вот тут в, в теории, кстати, должен быть full рандом Так как сайт можно всегда проверять на рандом орге Опять же, ну, не знаю, как это работает Вроде бы как, все честно Мы так вообще все кейсы можем открывать Кстати, ребят, не скрываю, что это рекламный ролик Я это говорю напрямую case сейчас очень <laughs> дорого стоит снимать Плюс мы отключили монетизацию, как вы все знаете на ютюбе ähm, ну без рекламных роликов никуда, поэтому Надеюсь, вы меня здесь поймете. Плюс Сайт Insane InsaneGG действительно крутой И, конечно же, все-таки прикольная Тема, что 100% бонус К депозиту по ссылочке. Ну вот, единичка залетела. Хорошо, что мы сейчас не залетели На ставку. Короче, у нас осталось Где-то еще раундов 10 и В принципе, мы эту халяву можем вывести Напоминаю, что делали мы ставку, начиная С 20, вроде бы, 4 Долларов, если я не ошибаюсь. А, надо забрать Я, к сожалению, не поставил ограничитель И у нас уже 41 бакс игрываем 9 игр и, в принципе, скин наш. Но очень часто залетает единичка, наверное, хотя, опять же, есть рандоморк, опять же, все, честно, все это здесь есть, все проверяется. Но вот, блин, единичка, я думаю, может залететь и вообще на спокойном, да, и придется отыгрывать опять. Но, благо, у нас есть бонусные балансы, ничего сложного нет в том, чтобы все-таки отыграть еще бонусный баллик. Кстати, а вот что хотел посмотреть, здесь есть новый режим, которого я вообще никогда не видел, какой-то лава режим. Это все нужно проверить и, естественно, на скинах уже подороже, потому что все-таки на помню, у нас 5 тысяч долларов. Но это жесткий буст балика. Конечно, я понимаю, что никто делать не будет так, но если закинуть полторы тысячи долларов и все-таки отыграть эту полторашку, это будет фактически плюс 100, даже больше, чем 100 тысяч рублей. Но это вообще офигенно. Но опять же, это нужно отыграть. То есть, никто вам 100% шанса, что у вас получится это сделать, не дает. Но после отыгрыша можно, конечно, это дело все вывести. Давай попробуем на двушку залететь и пойдем уже на лава режим, потому что я не играл. И вот сейчас прям на запись первое впечатление, так сказать, на ролике. Еще кейс есть. Вот не помню, кейс были на инцене или нет? Мы, блядь, забрать не успели. Заебись. Кейсов, кстати, не было. Бля, смотри, а, стой! А это кейсы, типа, с бонусками, понял? Бля, прикольно Как они называются? NFT, виртуал кейс Бля, прикольно, биг бамбу Давай попробуем открыть А можно сразу несколько? Пропаблюфейр, дроп Отс, а, это проценты, посмотри, я понял Но, блин, 2 доллара кейс, это не особо Интересно, в рублях-то где-то 120 рублей а такие кейсы дешевые не люблю А вот э, самые дорогие кейсы здесь, я не знаю Какие, надо тоже все это чекнуть, ну, 2 доллара Это не интересно. А, есть кейс за 300 Баксов, бля, нормально Дефолтные кейсы, это все понятно, слушай Кейс за 300 долларов, это уже интересно Бля, охуенный кейс Ладно, давай попробуем 300 баксов Кейс реально не дешевый 300 баксов кейс Латекс Глоф, Охуенно, блядь так и чё этот хуйня залить а нет подожди это заебись сколько они стоят ебать косарь бакс, в охуенно но опять же честно вся эта история все это можно проверить на рандом -орге. короче все это проверяется так мы выбираем перчатки лава режим какой-то честно я не знаю что это такое но давай-ка продадим чтобы хотя бы плюс был на экране переходим у профиль и здесь сел скин Сол, nice а мы можем еще раз самый дорогой кейс тут открыть или нет один раз типа и хватит да мы его уже к сожалению открывали понял Ну бля вот эти кейсы здесь не очень очень крутые награды, конечно, есть, и своеобразный батл пас, прикольно, но... Бля, какой шанс того, что выпадет нож? Ну, реально. Я не знаю, ну, типа, даже калаш, ну... Тут очень много шерпа лежит Ладно, короче, лава режим, поехали У меня очень много, кстати, халявных скинов здесь, которые можно отыграть и вывести Здесь скинов на 30 долларов Можно все отыграть приумножить всю эту историю Ладно, мин прайс, давай что-нибудь за 500 долларов купим Я не знаю, что это за режим Так, вот эту тему срезать надо, ограничитель Во, селект, скин. Самый дорогой скин, который тут есть, стоит 14 тысяч долларов, заебись Нам нужно от 500 до 600 что-то Вот заебись, какой-нибудь ножик за 500 долларов И вот также можно на лаве отыгрывать Вот эту бонусную историю Слушай, а uh, choose color, ну давай, например, сюда встанем. Это, походу, этот, блядь, как это? Сериал-то, игра в кальмара. А почему все один цвет выбирают? что это такое? Найс, мы, кстати, выиграли. Заебись, у какой у нас X? Интер раунд. Подожди, а можно выйти? Как забрать, блядь, деньги? Стой. Как, как забрать? А, я могу типа раунд пропустить, да? Лава 5 селс. Total game, был, понятно. А как мне забрать? Но ну, я вышел, заебись. Я же не должен был проиграть скин, да, я его не проиграл. Давай сюда допустим. Интер раунд еще раз. Я вот честно не знаю, как эта история работает, но. Блядь, ну мы въебали нож. Или не въебали, подожди. Стой, а как мы заходим? Че это, блядь, я не понимаю? Интер раунд еще раз. А, you hit... Субтитры а Лимит 1000 долларов, понятно 1000 долларов у меня лимит, блядь Короче, косарь баксов лимит, нам надо выбирать меньше, ясно Сразу бы так, блядь Давай 200 долларов От 200 до 400, например Вот, 400 долларов, бай скин Короче, мы, блядь, не залетели в лава режим Вот, есть скин, залетаем Чу скалор, допустим, сюда, интер раунд. Лава, а, я в самый еще жесткий режим залетел Типа тут только одна клетка остается, бля, понял И можно словить x3 умножение, но... Бля, мы, прикинь, мы зашли Охуенно Можно дальше? играть и умножение будет перемножаться но да нет давай заберем 3000 долларов как бы это заебись ну и по итогу смотри халяву мы потихоньку отыгрываем охуенно кстати можно реально отыграть эту халяву и забрать врать не буду у меня вывод лимита где-то на 1020 по моему здесь или 30 не помню поэтому вот эти скины забрать не могу но я говорю вам блять все как и есть но мы можем свапнуть на более дешевый скин допустим от 200 до 300 долларов. Бля, режим классный. Вот эта лава режим, она хуительна, серьезно. Мы еще залетели, типа... Короче, здесь несколько раундов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый э, и так далее и тому подобное. И типа в конце остается только одна клетка. И прикиньте, блядь, мы вот в эту одну клетку залетели мы выиграли. Насколько, блядь, фартануло. То есть вот сейчас остается только три клетки и мы вылетели. А до этого попали в одну. Бля, это реально, это очень повезло. Еще раз от 200 до 400. Э, купим пару скинов и попробуем уже дальше долбить. Очень много бонусных скинов, это все. Понятно. Вот смотри, сейчас останется одна клетка на умножении x3. Но я не буду залетать, я не хочу. Но это Unreal. Я думал, что вот эта клетка, просто посмотрим. Тут написано: лава N6 cells. Типа одна клетка только остается. Блять, ну вот кто знал, я хотел вот в этой истории залететь. Окей, давай попробуем еще раз. Опять же, остается только одна клетка. Наверное, это глупо, потому что, ну, типа, одна клетка это, блять, да, это очень глупо было. Окей, пробуем дальше. Сейчас, например, 4 клетки залетаем вот куда-нибудь сюда. Ну слушай, режим прикольный, это что-то новое. Это реально, блять игра в кальмар. Своеобразная только на бабки нахуй, Шесть. нормально. Слушай, мы остались и сколько мы получили? 188. Заебись. Можно идти дальше и умножение у нас останется. А если ты не хочешь ставить, можно раунды пропускать. Вот, смотри, у нас уже x двадцать будет, если мы выиграем, блять. Но, слушай, мы выиграли. А следующее умножение 4 x. Но здесь опять же, ну, давай попробуем, бля, если сейчас возьмем, то это будет хуеши денег. Вот реально. Вот лишь бы сейчас здесь не было лавы, это будет хуево. Ебать, мы забрали, сколько мы забрали? 3 500, заебись Чтобы вы понимали, никакой подкрутки нет, да я скажу в миллионный раз И здесь все, проверка честности, вся история, все это есть Реально мне, блять, просто фартит Про, Продав скин, э, вы потеряете бонусную копию Да похуй, или не похуй, наверное, не похуй Пусть лежит Слушай, но ну, по итогу на балике 3 800 долларов Плюс в инвентаре, ну не считая бонусные Это 1000, 1500, 1800, 2100 Плюс на балике, слушай У нас почти 6 кабаксов, то есть плюс 1000 долларов есть. Тут, кстати, еще появились апгрейды, тоже Можно попробовать. А вот я не знаю, бонусный Скин в апгрейды залетит или нет Если да, то в теории можно апгрейдами ба, понятно, блядь, лимит, здравствуйте Если да, то в теории можно апгрейдами Бустить. Ну посмотрим. Так, апгрейд Но оно сейчас должно зайти, тут охуенный шанс да, оно зашло, и... и ну, он Реально, смотри, отыгрывается скин, можно на апгрейдах на самом максимальном проценте отыгрывать. Короче, вариантов для отыгровки тут мега много. Давай-ка я все-таки еще попробую открыть латекс Glass. Жалко, что нельзя несколько кейсов за раз крутить, но нам выпали почти самые топовые перчи отсюда, это, конечно, радует. Самые топовые это 1500, и на втором плейсе это косарь баксов, то есть нам, нам реально, блять, фортануло. Кримсон веб, это заебись, от по-моему, а, ну да, хуй В общем, сегодня на моем инвентаре, ну я не знаю, бонусные тут считаются. Да, бонусные тоже считаются вместе с бонусами 4000 долларов плюс 3. В общем, это охуенный плюс. Давай мы сделаем ставку от 400 до 500 долларов. Допустим, fade by skins. Попробуем все-таки ебануть что-то жесткое. Но, ну, Аля, до пятерочки дойти. Go. Бать, тут все, наверное, хуеют, А здесь еще забугорная комьюнити есть. Так, э, я хочу попробовать до пятерки дойти. Насколько это реально? Хотя тут x14 было. Давай косарь баксов заберем, успокоимся. Давай сейчас заберем что-то, блять. Я, я так подумал, что сейчас будет слив. Ну и в целом, что у нас уже? 5200 плюс тысячи долларов. Ну да, нехуевый плюс, в принципе. А сейчас можно залетать? Не-не, я думал, типа на ходу можно запрыгивать в телегу. Надо было на x5, конечно, заходить. Ну, блять, кто же знал. Короче, ребят, ссылочка на сайт будет в прикрепе. Блин, вот это понятно, что крэш это да дефолтный режим, колесо это тоже дефолтный режим, апгрейда дефолт кейса дефолт, но, блядь, лава режим прикольный, ой, мисклик нахуй, лава режим прикольный, мне реально зашел. Я скажу честно, не знаю, будут ли у вас какие-то бонусы при регистрации, в любом случае ссылка реферальная будет прикрепить чаще всего у нас халявой. Ну, как минимум, 100% бонус к депу у вас будет. На этом все, всем спасибо, с вами был всеми любимый и всем знакомый человек, до новых встреч.